Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Трепьев. Мы все так же находимся в Дубае и приехали посмотреть еще один вариант из недорогой недвижимости. Недалеко здесь от дубай Марины, вот в эту вот строечку. И мы сейчас посмотрим сначала шоурум, а потом вот на этом лифте поедем, посмотрим, где мы находимся, как все это выглядит и сколько это все стоит. Это шоурум. И ребята здесь не стали его выделять на каком-то хорошем этаже, они сделали его просто на первом. При этом на самом деле здесь все можно действительно посмотреть. Это по сути однокомнатная квартира Именно так она здесь расценивается Но по факту это студия То есть здесь примерно 40 квадратных метров И они показывают как это все будет выглядеть в дальнейшем То есть все это сдается с мебелью, с техникой Вот с такими же материалами То есть у вас будет вот такая же кухня стоять Санузел будет вот такого формата Уже мебельные вот такие шкафы Где все это можно размещать И будет еще вот такая вот тумбочка Стол, диван, кровать и телевизор и балкон еще обязательно будет, но мы сейчас с вами поднимемся наверх, просто посмотрим, как это все выглядит именно с видами. Но это будет уже стройка. И именно этот объект не стоит рассматривать, как знаете, какую-то лакшери, недвижимость, инвестирование, что у вас потом шейх это все будет покупать. Это конкретно для ребят, которые будут жить надолго и примерно там 1000 долларов в месяц вам это все будет приносить. При этом также это все можно приобрести в рассрочку. можно, конечно, за полный прайс, но какой в этом смысл, и это все сдавать. Примерно сдастся это все через год. Ну, пойдем наверное, посмотрим, как это сейчас все выглядит. И оттуда уже поговорим, где мы находимся, потому что видит там будет нормально. Погнали. Вот значит, где мы находимся. Это Дубай Марина и здесь есть вот такое комьюнити. Это школа, это дома, таунхаус, и Здесь строят по сути такое же примерно здание. А вот с правой стороны от нас расположился новый отель. И сами по себе студии выглядят вот так, то есть это примерно 30 квадратных метров, в некоторых случаях 28, и они начинаются от 110 тысяч долларов. Ну конкретно это будет 130, потому что она с видом на Дубай-Марину, отсюда на самом деле так-то много чего видно, видно Бурж-Аль-Араб, немножечко видно бурш халифу но она в дымке. Видно всю Дубай Марину, ну и как вы понимаете Отсюда до нее совсем недалеко То есть если именно для работы, например, покупать Что вы будете использовать ее как для ПМЖ То вполне себе, ну, такой неплохой вариант Ну, 109 тысяч долларов, то есть немного, на мой взгляд, на сегодняшний день И пойдемте, покажу вам двухкомнатную, Ну и потом еще покажу одну студию То есть двушки выглядят вот так Здесь примерно около 70-60 квадратных метров очень удобные, кстати, транспортные развязки. Как вы понимаете, здесь большая дорога, торговые центры, какие-то коммерческие магазины. И вот эта вот вся история на сегодняшний день застраивается именно для людей, которые живут на ПМЖ в Дубае. Еще раз повторюсь, это не люксная движка, это именно такой пассивчик, который вы будете сдавать для тех, кто приезжает сюда работать, и тех, кто не хочет платить много за это. Но огромный кайф, что здесь будет мебель-техника, ремонт естественно и вы просто заедете и будете уже жить готовы пойдемте покажу как выглядят вообще эти студии. А недорогие студии они дорогие студии у нас выглядят вот так то есть вот эти будут начинаться от 109 тысяч долларов с видом сюда на пустыню ну как вы понимаете в дальнейшем это тоже все застроится Сейчас сам Дубай очень быстро выстраивается, поэтому здесь тоже места вот так вот проставить не будет. Вот эти вот начинаются от 110, но есть еще типа студии побольше. Они у них, правда, называются однокомнатными почему-то. Что еще хочется сказать, что здесь действительно высокие потолки, большое количество лифтов на этаже, то есть вы спокойненько можете добраться до сюда, вот вам их обилие. И можете сдавать. Я вам хотел снизу рассказать, как это все будет выглядеть в дальнейшем на наполнении, но ребята, которые ждали нас здесь на строительном лифте, взяли и уехали. Короче, кайф в том, что вот это дубайское наполнение недвижимости заключается в том, что здесь будет бассейн, будет фитнес-центр, будет боулинг, будет бильярд, будет кинотеатр. И то есть, вы по сути. Можете всем здесь насладиться Ну вот, к примеру, отель да, стоит То есть вон у них бассейн, у них же фитнес-центр Парковка обязательно То есть это все как бы есть И вы спокойно здесь живете именно на ПМЖ и наслаждаетесь Платье при этом всего 109 тысяч долларов На сегодняшний день это не так много и вы можете купить это все в рассрочку. И при этом не нужно платить сразу 30%. То есть вы в первый месяц вносите 4% от этого налога. ДЛД называется. И 10% первоначальный взнос. Потом вы еще раз 10% платите через 2 месяца. И общая рассрочка у вас идет примерно года на 2-3-4 может быть. Потому что год пока это все строится. И 2 года после того, как это все сдаст. При этом когда это все сдастся, вы уже сможете сюда завести квартирантов. Они будут жить и вы с их денег будете перекрывать эту самую рассрочку вполне себе неплохое предложение и недорогое. И самое главное, что близко до всей инфраструктуры. То есть доехать можно, и вот такие вот вам дороги будут в этом помогать. Мы с вами бегло посмотрели сейчас такой недорогой вариант здесь в недвижимости Дубая. Следующий видос у нас будет про что-то более интересное. Так что, господа, если этот объект заинтересовал, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Ну и, конечно же, все ссылочки указаны внизу в описании к этому видео. Звоните, пишите, и мы поможем вам его здесь приобрести. Удачи вам и пока!